Всем привет! Сегодня рубрика Красивые места рядом. Это будет новый плейлист. Заходите, там все по темам. А сегодня едем в Белокузьминовский заповедник на меловые скалы. Это возле Краматорска. Говорят, раньше там было море. Снимаешь? Короче, едем исследовать крутые места поблизости. Должно быть все круто. Место действительно очень крутое и совсем рядом. Я думаю, все будет. Полный, да? уже пошло. Поравне. Да, я у нас не по центру. <реклама> да давай. Давай. Давай. Давай, уже идет съемка. В общем забрались на гору. Страшно, просто капец. Высоко, просто капец. Вот, видно высота. Вон машины внизу. Ну виды отличные. Это видео. Да, я не знаю,